всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре новый инвестиционный проект в котором можно заработать деньги либо же потерять деньги окупаемость в данном проекте 5 дней минимальная инвестиция 10 долларов если вы это все осознаете давайте приступим к регистрации данный проект стартанул сегодня реклама на youtube канале только-только началась и я вижу смысл в этом проекте поучаствовать и заработать денег здесь мы инвестируем 10 долларов ежедневно выводим по 2 доллара на шестой день у нас уже будет капать чистая прибыль 2 доллара итак приступим к регистрации переходим по ссылке в описании попадаем на вот такую вот страничку сверху прописываем свою электронную почту Далее прописываем пароль, подтверждаем пароль и придумываем пароль для транзакций, для вывода денег. И нажимаем кнопочку зарегистрироваться. Далее попадаем в вот такой вот кабинет. Здесь все как обычно. Открываем уровни и зарабатываем деньги. Вот у меня здесь еще ничего не куплено, не открыто. Давайте перейдем посмотрим, какие здесь уровни есть. VIP1, VIP2, VIP3. Я всем рекомендую пробовать свип уровня номер один Здесь ежедневная прибыль 2 доллара. За месяц можно заработать если данный хайп проект будет работать из 10 долларов получится чистая прибыль 50 долларов. Почему бы не рискнуть и не попробовать поучаствовать в данном проекте. Партнерская программа здесь на три уровня. Первый уровень 5%, второй уровень 3%, третий уровень 2%. Подробно о проекте, также ссылку оставлю в описании. Вот здесь я расписал. Все как есть. И служба поддержки у, данной, у данного хайпа также присутствует. Итак, давайте приступим к инвестициям. Переходим вот в мой кабинет. И здесь нам нужно нажать кнопку перезарядка. Нажимаем ее и на этот адрес кошелька нам нужно перекинуть 10 долларов чтобы купить VIP уровень номер один. Открываю свой Tron Link, выбираю здесь доллары, Send вставляю здесь кошелек, Next 10 долларов, нажимаю Send, Sign Подтверждение транзакции и Don. Итак, смотрим, деньги списались. Сейчас я подожду 1-2-3 минуты и нажму кнопку разместить. Итак, прошло минуты две, нажимаю здесь кнопочку разместить. Непонятно, что там написалось. Баланс еще не поменялся. Посмотрим здесь статистику, запись, пополнение и снятия. Вот э, запись пополнения на рассмотрение. Итак, видим, успешно. Перезагрузим страничку. Все успешно. Ну, прошло уже ну, где-то минут 5. И депозит мой зачислен на баланс. Теперь я смогу здесь приобрести VIP-уровень. Захожу в VIP-уровень. Ага, он приобрелся автоматически. Смотрим, дата вступления в силу сегодня ежедневная прибыль 2 доллара. И чтобы нам снять эти 2 доллара, нам нужно зайти на домашнюю страницу, выбрать здесь магазин и выполнить вот эти вот 5 заданий. Просто нажимаем на задание и деньги зачисляются вот по 0,4 цента. Оплата прошла успешно. Итак, последнее задание выполняем все мы выполнили заданий больше нету идем назад нажимаем кнопочку вывод вывести деньги пожалуйста добавьте способ вывода нажимаем добавить добавить и здесь нам нужно указать кошелек на который мы будем выводить свои деньги я буду выводить на Tron Link Нажимаю здесь Receive. Копирую свой кошелек. Вставляю. Сюда нам нужно вставить свой пароль для транзакции, которые мы придумывали при регистрации. Итак, вставили сюда пароль. И нажимаем «Вставить на рассмотрение». Успешно изменено. Вот мой кошелек для вывода денег. Нажимаю здесь «Назад». Здесь я прописываю 2 доллара, 2 доллара у меня на счету. А здесь нам нужно пароль для транзакции прописать. И нажимаю представить на рассмотрение. Итак, заявка на вывод средств успешно. Возвращаюсь назад. Перехожу в мой кабинет. Иду вот запись пополнения и снятия. И вот на рассмотрение. Давайте сейчас открою время. Вот сейчас у меня время вот такое. И когда выплата мне поступит, я продолжу данное видео. Итак, продолжаю данное видео. Не успел я сохранить свою запись. Здесь уже написали успех. Вот время. Видим. Сами все видите. Перехожу на свой кошелек. Так, назад, назад. И мы видим вот плюс. 2 доллара у меня уже на балансе. Вот такой, друзья, проект. Кому он интересен, все ссылки будут в описании. Всем вам желаю больших заработков в интернете. Всем хорошего дня и всем пока.